Ну что, дорогие друзья, снова здравствуйте. Сегодня мы отправляем себе 1300 Bulldog. Я не делал осмотр. Мы данный мотоцикл приобрели за 315 тысяч рублей. На данный мотоцикл было потрачено 315 тысяч рублей, установка кофр, диагностика, замена свечей, замена фильтра, замер компрессии, замена антифриза, прокачка тормозов, мойка плюс смазка цепи, замена колодок, мойка мотоцикла. На работу ушло 11 250, на расходники ушло примерно 15 200 примерно 26 500 ушло на его а, обслуживание вместе с расходниками купили за 315 плюс кофр за 15 вот получается это 330 а, и плюс обслуживания примерно 25 вот примерно представляете да это у нас на скидку получается 355 а они в ценовой категории по Рынку сейчас стоит примерно 355-360, но это уже мы приобрели мотоцикл, обслужили, и теперь сейчас будем его отправлять. Ну что, поехали. Это мотоцикл, я считаю, исключительно для людей, которые уже поняли жизнь и никуда не торопятся. Но если нужно поторопиться, то он может это дать. Сейчас мы сделаем замер скорости небольшой. Тут я настроил камеру чуть-чуть Блин, Пока настроился Все это дело заснять Прошло уже, наверное, часа два Плюс сейчас надо будет Все это дело отправить То есть у меня только подготовка к видеосъемкам Заняла примерно часа два Еще плюс вот эти кадры, которые вы сейчас видите Как бы что же надо было Немножко представить вам его Всю прелесть и красоту данного мотоцикла Ух ты как дымишь, колечек у тебя нету Мы выезжаем сейчас из порт хита Все то же самое Давайте попробуем его Затестить на скорости до 100 км в час Если конечно у меня получится Какой будет примерно разгон Динамика. Вот у нас красный светофор как раз. Сейчас мы так вот вклинемся аккуратненько, чтобы никому не мешать. И поедем. Пять, четыре, три, а спонсором сегодняшнего выпуска является магазин «Глобус Moto. Там моя жена вам расскажет. Привет, друзья! Вы на канале «Глобус Moto Экип». И сегодня мы поговорим о бюджетных шлемах в ценовой категории до 10 тысяч рублей. Переходите по ссылке канала «Глобус Мото Экип». И напишите, что бы вы хотели увидеть еще, о какой экипировке, разбор шлема. Подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Три, два, один. Ну, давай зеленый на первой передаче и... сотка. то есть на первой передаче практически сотка была ускорение у него прикольное но на самом деле за счет того что он большой габаритный объемный он конечно такой тяжеленький и на нем не так чувствуется хорошо динамика, но зато он уверенно ее набирает. Мотоцикл в России еще не стоял на учете. Номеров у меня нет, поэтому можно сделать вот так. Например, вот давайте с 80. Нет, не так. Давайте, наверное, я приторможу чуть-чуть. И вот, например, берем, включаем свою шестую передачу. Вот мы катимся сейчас на 60-60 км в час, включаем шестую передачу. Все, я открылся все равно тянет то есть здесь крутящий момент дикий он дергает видите Вообще спокойно то есть это я считаю мотоцикл для того чтобы для выходного дня для людей которые в принципе уже не торопятся на мой взгляд, такой аппарат нужно брать человеку кому за 30. Тот, кто не хочет спортивности, кто-то, кто хочет классики. А небольшой ветровичок у него есть. Для туризма, ну, в принципе, можно его приручить для туризма. Но единственное, что он кушает немало. Почему? Потому что здесь все-таки 1,3 литра. По городу, ну как откручивать. Тут у меня большие споры образовались вот в этом ролике, который вы сейчас увидите Вот сверху. А вылезет подсказка Вот там образовались очень а, такая полемика Сколько же кушает все-таки Сиби 1300 Хуй какую-то несу, короче Парни, честно, я не знаю, что вам рассказывать Я просто вот, кайф мне кататься ещё. Ух ты, болтает а? а резину мы ему не поменяли Это, кстати, из-за резины Он не раскачивается, он просто болтыхается, видите. И все, успокаивается. Это исключительно из-за резины. Чем может поехать еще катнуться? Так, ну что приехали Сейчас самое интересное Как отключить здесь аккумулятор Так отправляем мотоцикл в город Сургут Сейчас покажу Евгению Как ему подключить аккумулятор Итак открываем Вот здесь Открываем Поворачиваем ключ Поворачиваем ключ Здесь есть петелька такая Вот ее надавливаете И открываете сидушку С обратной стороны тут петелька вот такая Вот она Итак, отключаем аккумулятор здесь аккумулятор находится хрен знает где здесь вот так вот надо будет все это дело открутить сейчас для того чтобы открыть этот мотоцикл для того чтобы поставить аккумулятор необходимо будет взять крестовую отвертку и ключик может быть даже на 10 для того, чтобы затянуть хорошенько. Вот у меня есть головка на 10 и крестовая отвертка. Итак, погнали. Откручиваем вот этот болт. Можно полностью, можно не полностью. Откручиваем этот болт. Вот так вот убираем пластик. И его аккуратненько вытаскиваем. Здесь находятся вот такие вот. Это находятся здесь мозги. Вот он наш аккумулятор. Мы берем клему массы и скидываем ее отсюда к чертовой матери. Для того чтобы в пэке до нас не докопались. Аккумулятор здесь лежачего типа, АГМовский. То есть гель называют. Вообще это не гель, это АГМ. Так, откидываем клемму и закручиваю винтик аккумулятора на место. Так, винтик аккумулятора закр закрутил. Клемму вывожу на лужу, чтобы они видели, что она отключена. Вот она клемма, вот она здесь находится. Укладываю все это дело на место. Винтик вот он стоит. Я его сейчас подтяну. Аккуратненько запихиваем пластик. Так, винтики закручу, чтобы он не вывалился никуда. Здрасте. Я все знаю, спасибо Есть Бензина там не будет практически вообще, то есть заводить его с таким баком нежелательно, потому что а, бензин является еще охладителем, охлаждающей системой для погружного насоса, то есть он может просто перегреться. Желательно, чтобы бензин был как минимум хотя бы литр. Вот я слил. Что ты руками трогаешь? Не надо трогать руками. бензин слил я его немножко наливал для того чтобы доехать здесь примерно вот литр остался примерно даже может быть больше литра до да. литра полтора все поехали грузить мотоцикл сейчас отключу зеркала ему еще и кофр отдельно, соответственно. Кофр отдельно для того, чтобы высота у него была не очень высокая. Потому как это здесь по карману Евгения ударит сильно. Ключ здесь, зеркала на 14, ключ Кофр тоже сниму, чтобы он не занимал высоту Его положат на бак пониже Здесь закрываю здесь огонь тут ничего не работает все клему вывел это в кофр это в кофр документы будут отдельно здесь баллон который вы просили евгений здесь фильтр все запчасти все которые мы поменяли лежат все здесь также свечи старые колодки все как вы все что ваше так это мое я под камеру вставил все в принципе это сейчас я сниму это моя камера на этом все наверное на этом все закончили Ключи будут вместе с документами. Вот эти вот ключи будут с документами в, отдельных, в отдельном файле, в отдельной папке, как сопроводительные документы. Вот таким образом. Заезжаем в ПЭК. нормально? Так. Все, отцепляем кофр. Для того, чтобы его поставить на место, можно будет просто его так вот вставить и защелкнуть. Вот так, два места. Сургут Долгий, да? Почти Долгий? Да, бэушный Это послесловие о том, как я прокатился на Honda CB1300 Болдер. Супер Болдер. С пластиком. И что бы мне хотелось сказать. Вот вы сейчас посмотрели ролик про него. да, О том, как я его отправил. Знаете почему? Я редко выкладываю видео. Я-то их снимаю. Снимаю криво, косо, кое-как. Вот одна камера. Вот она вторая камера. Вот, например, сейчас а, у меня звукозапись, которая в шлеме работает. Вот эта вот штучка для того, чтобы вам заснять. Мне пришлось шлем здесь, крепление заехать домой. Сейчас у меня вот эта штука, которая будет записывать звук, я забрал микрофон. Но, сука, здесь нет карточки, понимаете? То есть мне сейчас опять снова придется ехать домой и брать ту карточку. Вот вы понимаете, как вот, то есть я бы уже мотоцикл два раза отправил. То есть отправить его вот так вот, все, и отправил. А мне нужно сейчас теперь подготовиться, опять заехать домой, опять взять карточку. Вот поэтому очень много вот роликов просто не выкладываются, либо просто не снимаются, потому что это занимает время. Это занимает реально очень много времени. То есть я уже вот час подготавливаюсь для того, чтобы знаете, снять вам ролик, который вы сейчас посмотрели, который идет там максимум 15-20 минут. Кроме всего прочего, мне еще необходимо будет все это дело нарезать. То есть я часа 4 потрачу на нарезку данного ролика. Всем пока!